Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная России. Сегодня в студии с вами Данил Константинов, а в гостях у нас новый спикер, казахский оппозиционер, руководитель движения «Вольный Казах» Ержан Тургумбай. Здравствуйте, Ержан Турганович. Здравствуйте, Данил. Вы у нас новый спикер, поэтому первая просьба к вам. Вы могли бы вкратце, минуты две-три, рассказать о себе нашим телезрителям? А это в основном российская оппозиционная аудитория. Ну, я гражданин республики Казахстан, житель города Астаны. В 2018 году я оставил мирскую жизнь, так будем говорить, и зашел в политику. В 2018 году, в, мае, в начале года, заехал в Киев. Полгода там работал и оттуда начал работать. Я там хотел сразу получить полицейскую убежище, чтобы иметь статус и работать э, спокойно. Но там это не получилось. Сказали люди, что это дохлый номер. Я там, в принципе, проанализировал, там э, достанут. И поэтому я уехал в конце мая 2018 года в Италию, попросил власти Италии предоставить мне политическое убежище, что они сделали. Огромное им спасибо. И вот с весны 2018 года я, Витали зарегистрировал себе вот этот ресурс Тургумбай Ержан канал. Я сейчас вашим зрителям настоятельно, убедительно прошу подписываться. Тургумбай Ержан YouTube канал. 330 тысяч подписчиков, в основном Казахстан. И вот работу веду политическую. Самое главное, войну я веду с этим Надарбаевым. Я сразу обозначил четко, кто враг, что стоит. Какая роль Путина, какая Кремля, кто является марионеткой. Я в первый же день назвал Назарбаева, Токаева, эти все шушеры марионетками, что они не политики, это фейковые политики, что они, большинство из них являются агентами ФСБ. И по прошествии трех с половиной лет, к счастью моему, мои сограждане наконец прозрели, увидели, что из себя представляет высшая власть и истеблишмент политический. Все эти марионетки Кремля. Вот э, так. Маленький, маленький уточняющий вопрос. А вы э, подвергались какому-то преследованию в Казахстане? Почему вы выехали оттуда? Я никакому преследованию нет, я не подвергался. Я вообще не был не то что в политической сфере. Я не был в фейсбуке, некогда был. Я занимался 30 лет бизнесом, производством, сельское хозяйство, малый частный бизнес. Вот в 22 года мне исполнилось 1988 году. Я открыл свой первый кооператив После этого э, начала реформ Горбачевских закон о кооперативах. И вот 30 лет мой стаж руководителя малых частных э, э, фирмах. Кооператив, ТО, АО, малое предприятия, крестьянское хозяйство и т.д. и т.п. Вот. И в, в этом э, 17-м году я для себя определил, что буду заниматься политикой, потому что Видно было, куда катится, к чему катится. Я сделал себе выбор. Я понимал, что в Казахстане это делать невозможно априори. Сразу определил. Но ну, я сразу вот это... Я же сказал, что политика не занимался, но интересовался, читал. Я информирован полностью событий 1990-х годов. Вот эти все российские. Полностью у меня 90-е годы... В Аркалык есть такой город областного значения, Тургайской области, имел свой... Телеканал коммерческий, знаком с этой сферой, значит, телевидение, информационные блоки. Но в Алмату, съездила перед поездкой в Киев, познакомился там типа топовыми политиками, такими как Доспушим, потом Расулджималы, Амржан Пусан, посмотрел, пообщался. Они говорят, давай с нами сотрудничать. Я, я понял, что это не, не то, что мне нужно. Я говорю, они сказали, давай в Астане будешь руководителем филиала мы там сейчас движение. Я говорю, спасибо, я пойду другим путем. Потому что я вижу, эти ребята, они бесхребетные они, ну, они в такой парадигме работают, который 90-х годов, сесть за стол, обсуждать. А я знаю, кто такой Назарбаев, это бандит с большой дороги. Назарбаев, Путин, это ваш триумвират. Путин, Патрошев, Бортников, это бандиты с большой дороги. С ними надо работать другими методами. Вот я этим ребятам сказал, спасибо, я буду сам. И уехал в Италию, и оттуда начал информационную работу. Мое первое видео сразу набрало 3,5 миллиона просмотров, потому что, ну это я к чему, 3,5 миллиона для Казахстана это очень много, считайте, для России 35 миллионов. Но я четко выстроил, потому что имею опыт работы в сфере журналистики, телевидения, на какие эти рычаги бить. И я пошатнул так авторитет вот одну, одним видео, я как вышел, сказал, что я простой человек, гражданин страны, который был далек от политики. Но политика, которую Назарбаев проводит, достала и меня, далекого от политики человека. И я высказал ряд претензий, которые у всего взрослого населения были, знаете, на кончика языка. Может кто-то не мог изложить грамотно, может кто-то не решался, но я это все изложил и народ это воспринял на ура. Народ не только в Казахстане. А вы могли бы повторить это для нашей уже аудитории? Потому что для многих в России и среди русскоязычных за пределами России непонятно, с чем связана такая резкая, яростная вспышка народного недовольства в Казахстане. Вы могли бы вот эти претензии простых казахов к руководству страны повторить у нас? В чем причина этого выступления? Последним событием я отдельно дело видел. Я там сказал, что вот эти митинги с 1 по 5 это дело рук спецслужб Миновороны Российской Федерации. Так, это мой такой был. Это многоходовая операция, целью которой была дестабилизация, целью которой было ввести войска. Путин, значит, 19 20 года годы занимался этими западом. Он в 20 году решил вопрос с Лукашенко. В этом аналитическом видео, я три дня назад, или когда стол поставил, я сказал, вот эти э, митинги организованы по аналогу с митингами Белоруссии. Когда сотни тысяч митингующих заполнили площади Белоруссии, я там сразу сказал, что я тут вижу руку Кремля. Основной этот костяк выходящих людей, это работники промышленных предприятий, БелАЗ, МТЗ и ТД, со, сотни тысяч, да? А владельцы этих всех предприятий российские олигархи, которые сами по сути своей агенты фсб и опять это вы про Беларусь Беларусь, говорите, я сейчас да? я uh -huh. казахстан я вот, что понятие было чтобы казахстан сейчас объяснить проще вы было вы там имеете опыт все что произошло в Беларуси. я всего три эфира поставил сказал там у них ничего не будет там спецоперация этого генштаб генштаба это сила сил российской федерации вот они так сделали эти толпы сотнями тысяч ходили туда-сюда психическая атака на Лукашенко, чтобы он обратился к Путину с просьбой вести войска, оградить Беларусь от международных террористов. Что Лукашенко сделал, как он сделал? Войска зашли, по периметру выставились, все. Эти митингующие все по домам разошлись, а та категория граждан, которые восприняли всерьез организаторов митинга, их потом... Кристин, или как там было у них это ИВС Там пошуровали Дубинками, не только там это Дубинками, скорее всего их пошуровали Швабрами в задний проход, как вот это, Гулабу нет, говорят, потому что с России тоже Специалисты заехали, а ОМОНовцы Спецназ, они били Но там не убивали беларуси Там более-менее культурно сделали в Казахстане, на мой взгляд, такая же Спецоперация России С участием КМБ Здесь сейчас много, да, вот вопрос второй версии здесь, она другому не мешает. Вот если сейчас события рассматривают в Казахстане, надо будем исходить от обратного. То есть я прошу прощения, чтобы зафиксировать, то, что произошло в Казахстане, это спецоперация России. Операция Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, которые задействуют и службы, значит, Федеральной службы безопасности, Комитет национальной безопасности, своих агентов. Тукаев, кадровый офицер, агент э, ФСБ, КГБ в свое время. Так как и доктор Аубакиров, который первый озвучил э, летчик-космонавт, герой э, Советского Союза, по-моему, да. Это бывший российский офицер, он завербованный в свое время был. Он первый, доктор Аубакиров, 5 числа сделал заявление, что надо вести российские войска, иначе казахские эти спецподразделения, полиция, части этих армий не будут стрелять, он прямо говорит, они не будут стрелять в своих братьев-казахов. Вот я только что же говорил от обратного. Вот эта ситуация, которая образовалась, мы делаем же всегда прогнозы политики, политологи, что будет если. Два-три года назад было сказано, я сам тоже говорю, если Назарбаев умрет, это диктаторский режим, сразу начнется клановая война. И я сразу делал прогноз, Тут как тут, российские войска будут на нашей территории, а они будут пытаться оттяпать пять северных областей, на которые все время они залятся. Вот этот конфликт спровоцирован. Я вчера видео поставил, что Назарбаев умер. Документальных подтверждений нет, но анализ последних событий показывает, что Назарбаев умер или он в таком состоянии физическом, как овощ. Потому что если бы он был живой, такой обстановки не было бы. Происходит э, ситуация, как было в Туркмении, э, Азербайджане, когда Гедара Алиев умер. Э, когда вот Мурят Ниазов умер, они сразу не объявляют, кланы делят э, там, доли, э, власть. И у нас сейчас так происходит. Угу. Кстати, высказываются в прессе такие предположения. Я уже читал об этом, что... А Назарбаев уже мог умереть, либо находится в каком-то совершенно овощном состоянии и уже не способен самостоятельно не только принимать решения, но даже выступать. Ну, она видна, если анализ просто делать, эмоции все отбросить, это такое представить невозможно. Нарушение закона со стороны это Путина, он сам, конечно, беспредельщик, по крайней мере, решением Совета Федерации или Госдумы должен заручиться. Не успели. Назарбаев умер. Да. Моментально все среагировали. И это вообще в мировой практике нонсенс, чтобы ввести э, войска чужой страны, имея 300 тысяч своей армии, Понимаете, да? Штуков. У нас 100 тысяч полиция, 100 тысяч армия, спецназ типа вашего ГРУ, Арстан, Вемпел, э, Альфа. 300 тысяч штуков. Я вот здесь готовил. У вас, видите, зум не берет. Это скайп аналитику военного корреспондента этого «Комсомольской правды» он эти данные приводит. Какая необходимость, если ты президент, запрашивать эти э, войска России? Только одна. Назарбаев умер. Вот эта конструкция, она рухнула. А конструкция была вся заточена на абсолютный власть Назарбаева. Все его родственники, рода Шапрашты, руководители там КНБ, МВД, вот эти армии, силовых всех, они же не выходили. В течение пяти дней, никто из них не выходил на улицу, не пытался разрешить ситуацию. И вот в таких ситуациях Тухай вызывает, и этим объясняется, что Назарбаева нет, больше никак. Угу. Ну, давайте вернемся в начало разговора. Если это спецоперация генштаба российского как ее можно как можно заставить десятки и сотни тысяч людей вроде бы искренних выходить на улице заполнять площади и даже даже штурмовать административное здание а я делал аналитику тоже я вам скидывал вы просто видать не сочли нужным его смотреть смотрите митингующие это четыре категории первая категория Люди, которых достали, как здесь в Казахстане, так и в России, которые вот эти социальные проблемы достали, политические проблемы, это они да, зашли по призыву. Вторая категория ⁇ это вот эти вот э, провокаторы КНБшные, которые организовали, они везде, первые они, знаете, подняли цену на газ, организовали митинги. Третья категория ⁇ это криминалитет, который тоже использовал власти. Спецслужб первый народ Казахстана, второй КНБ, которые организовывали по всему Казахстану. Это, знаете, очень удивительно, что за два дня весь Казахстан стал. Не было такого никогда. Сколько оппозиции не поднимало, это раз. Потом есть вот эти косвенные доказательства, что что-то тут не то. Полиция никого не задерживала. Тут не то, что на митинг выйти. Из дома выходить не успевали. Из дома. Вот объявляет митинг на такую дату. За неделю всех арестовали. Хватало войск. Третья, это значит категория спецназ, которые, соответственно, вагнеровцы, я там вижу, там голову резали. Вахабиты там ходили. Это, это, у, есть у нас э, сама Табиш, КМБ, племянник Назарбаева. Харя Табиш тоже племянник, они тоже. Э, Харя Табиш уволился, он тоже генерал КМБ. Вот они армию содержали, этих ваххабитов, которые э, голову отрезали специально. Но и а главное, зачем, зачем эта армия ваххабитов э, людям это, Назарбаева? Хаос. Смотрите, главный интересант здесь Путин. Ему нужно, чтобы шок был, вот четвертая категория, это, это спецназ этого ГРУ. Они заезжают, значит, захватывают аэродромы, объекты, поджигают вот эти здания, банки грабят, 50 или сколько полицейских машин. Нужно было создать картинку хаоса, что вот напали какие-то террористы. И они делают это... 5 числа вечером, в тот же день, Тухай ОДКБ, в тот же день ему отвечают. Смотрите, реакция как оперативно. На второй день войска залетают официально. Но они там были, а десантники: 76 бортов, ИЛ, там какие еще АН и десантников, и тяжелую технику, там бронетранспортер, бронетранспортеры, вот эти десантные машины, не просто десантники сами, а с техникой они, чтобы могли проводить войсковые операции. Полностью по всему Казахстану. В Байконуре там никто не поднимался. И Байконур занетел на бортов по всему Казахстану сейчас, я не знаю, 30 тысяч. Смотрите, 6 числа, они же что сделали? 6 числа, это выходит, 5, -го, они говорят, что якобы были террористы. 6 числа террористов не было. Обратился Тухаев. У меня здесь видео было. Я сейчас не могу вам поставить по техническим причинам. Эти десантники залетают. Эти буряты снайперы, я виде ставил. Эти буряты снайперы залетают. И мочат, как они говорят. В Алмате на центральной площади вечером собралось 200 человек. БТР залетает, с пулемета стреляет. Те падают, разбегаются, некоторые потом возвращаются, хотят вернуть, с пулемета стреляют, не дают вернуться, до утра держат. Там нет ни одного террориста. То, что это постанова, уже поэтому ясно. Когда террористы якобы орудовали, их никто не искал, не ловил. А 6 числа была карательная операция, чтобы народ не выходил. С этого числа полностью отключен интернет. Сейчас интернет 2 часа где-то подключать начали сегодня, и это в обед после обеда. Зачем интернет отключили? Чтобы, опять же, дезориентировать противника, а в данном случае противником выступает весь народ Казахстана. Власть Казахстана в руках Тукаева, она работает в паре с, э, со своим руководством. Руководство, известно кто? Трук, Путин, да? выходил. Путин, Патрушев, Бортников. Вот эти вот ахсахалы, русской политики им сейчас, чтобы легитимизировать, им нужно вечно воевать. То ли с украинцами, то ли с казахами, то ли с киргизами. Им разницы нет. Они подпитываются. Вот их ресурсы кончаются жизненно, им нужна война. То есть, вот, давайте попробуем восстановить всю картину событий. Умирает или впадает в какое-то недееспособное состояние Назарбаев... После этого ведущий, получается, противостояние двух ведущих кланов в Казахстане. И Токаев обращается за помощью к России, чтобы та провела эту спецоперацию. Правильно я понимаю? Давайте сейчас разовьем мысль. Токаев, марионетка. Его этот Назарбаев назначал как какого? Он садился стеречь кресло президента. Никаких полномочий не было. Он не мог заместителя Акимова области поставить. Не то, что министр ключевого. И он вы если видите, он всегда садится так, ровненько. Ему шуфлер дают, и здесь он читает текст. Все. Это существо без мозга, без эмоций, зомби. Я не видел его ни в одной живой реакции, чтобы он там притежку подправил. Человеческого. Ничего. Абсолютно ничего. Никаких идей. Экономику поднять ему текст принесут он или читает так или на суфлере все существо зачем это существо сидит это существо имеет кабель управления который ведет кремль вот это существо имеет, смотрите одного человека официально он исполняет роль президента у него печать у него конфликт с этим когда они умерли кланами Назарбаева. Эти кланы Надорбаева всего отключили его от а, расчегов управления. Минобороны, полиция, КМБ, все институты. Так? Он сидит в голой задницы, Но у него печать. Он от имени Республики Казахстан ОДКБ. У меня проблемы. А там это же хозяева сидят. Это они ему текст пишут. Там все. Видите же, за секунду решается. И войска его хозяев. Залетает, начинает работать. При наличии Казахской республики, я сейчас хочу подчеркнуть, не Казахстан, я, я всех граждан Казахстана призываю с этого дня называть нашу республику Казахская республика или Казах-республика. Надо четко расставлять акценты сейчас. Вот Путин, он, я всегда говорил, что Назарбаев фейковый президент, все вопросы решает Путин, Кремль. Вопросы внутренней политики, вопросы внешней политики. Полностью компетенции Путина. Смотрите, я простую деталь приведу, почему казахи плохо живут. Недавно проводил Путин пресс-конференцию, он озвучил экономическое состояние России. Я тоже вижу, бюджет выполняется с профицитом, что плюс для правительства Российской Федерации. В 2020 году нас в фонде аккумулировалось 590 миллиардов долларов, а в 21-м он уже докладывал 610. Но смотрите, обратите внимание на казахские активы. Казахстан в прошлом году 100 миллиардов долларов на сходе имеет. 1 к 6. У нас всегда соотношение 1 к 10. Экономика России в 10 раз больше. Вы обратите внимание, здесь не в 10 раз, а соотношение. Если бы 610 было, у нас должно быть 60 миллиардов. Но у нас больше в полтора раза. Соответственно, я всегда, я программу написал в партии халк Мы... Казахстан. Можем обеспечить жизненный уровень граждан нашей страны в полтора раза больше российского. Почему этого не происходит? Потому что так распланировали в России. Три с половиной миллиона граждан Казахстана это э, эт, этнические русские. Путину важно, чтобы они себя здесь чувствовали дискомфортно, чтобы они здесь жили плохо. И для них Россия как э, земля обетованная. В России зарплата выше на 25-30 процентов, пенсия, социальные пособия, образование, а Казахстану всегда подтапливает искусственно, искусственно. Все экономические эти связи завязаны только на Россию, где любой поиск как только разгонится, притормозят, остановят, а будет развод. Все потоки газа, нефти только через Россию нельзя запускать через Каспий на Азербайджан или другие там эти пытаться сделать. Контролирует, чтобы казахстанцы, не дай бог, разбогатели. Если разбогатеют, то Путин потеряет рычаги влияния. Киселева и другая пропагандистская шушера не сможет играть на струнах русских граждан. А так сейчас они используют русских граждан как пятая колонна. У них потому что есть стимулы. Россия для них земля обетованная, там лучше, там это жизнь, это зарплата. Вот. Одногодное это. Я это видел три с половиной года назад, я сразу это осветил, показываю. Роль Назарбаева, роль первых своих видео я сказал, что фейковый президент, фейковый парламент, фейковое правительство. Все фейк. Люди, к сожалению, у нас политические малограмотные, инфантильные, можно сказать, да, в вопросах политики. Абсолютно. И мало того, они не интересуются. Ну, привыкли. Кроме этого идет пропаганда. Назарбаев за 30 лет наштамповал э, мечети, наверное, больше, чем в Саудовской Аравии. Зачем? Идет целенаправленная манкуртизация. Идет целенаправленная манкуртизация со стороны Кремля. Вот у второго Бакиров манкурт. Он снаружи казах, азиат, а внутри он русский, не просто русский, русский шавинист. Он проводник политики русского мира. Так же, как и Тукаев, который недавно, молодцы, спасибо, ребятам с э, вот, э, командой Навального, они показали передачу, помните? Э, агенты ФСБ все засекречены. Так? Программа защиты информации э, семей э, агентов ФСБ. Там все идут, ФСБ, генералы и, среди прочих, жена действующего президента Республики Казахстан, его сын, их имущество засекречено. Так же, как засекреченные вот эти всех убийц, 11 человек Навального, адреса эти данные. Вот где подноготные. Если здесь говорят в Риме, Италии, все дороги ведут в Рим, то там, вот в э, Востоке, все дороги ведут в Кремль, и все марионетки. Вот этот Пашинян, вчера <дем> демократ на волне демократических реформ, Полевой командир, мы же видели, да, вот Пашинян, давай, и что? Какая метаморфоза произошла с этим демократом? Как Путин окунул его мордой в дерьмо? Пашинян, начальник ОДКБ, ОДК, э, подписывает бумажку, вперед войска. Единственное, кто, я сейчас хочу выразить благодарность народу Харустана Хруст, Братскому, которые э, восстали, сейчас ш, шумят как возмущается вот сейчас я активно развиваю тему великорусского шовинизма раскрывая его в сущность его негативное влияние в первую очередь для русских граждан которых я иначе как братья мои сёстра не называю я согражданам нашей страны казахстанцам так и говорю русской национальности братья мои сестры российскому народу всегда говорю Братский народ, братский народ. А политика, которую оседлал Владимир Путин и триумвирят патруша Бортников, это политика великорусского шовинизма. В России, хотя там большинство россиян считает, что они там как бы выше азиат, но далеко не ушли. Менталитет тоже, инфантильность полная, абсолютная вот этого политическая. И, к сожалению... Вот это вот идеи великорусского шовинизма, я не скажу, что значительные, но достаточно большей частью граждан владеет, и они перекликаются хорошо с такими подонками, как Путин. Вот смотрите, это же идея вот этого превосходства одной расы, она же не на ваш, мы же не там только проходили, это же в 1933 году уже, вроде бы Гитлер зашел, вроде бы он же туда же, ленинградцем зашел, да, вы не до человеки, не до людей, мы немцы высшая раса. И это, хотел ресурсы забрать, земли. Больше всего ленинградцы пострадали же. Но именно из Ленинграда вот эта гидра фашизма выросла. Они не то, что вот, смотрите, они же это процветает. Вот этот это. Александр Бастрыкин в последнем заседании отчитывал там с этого с Кубани, исследователь, молодой человек, у него чуть то инфарктно случился он говорит, ты кто, откуда? Ну, говорит, с Кубани. А, понятно, говорит, понаехали тут Ленинград. Раньше бы ты сюда не попал. У него вот этот шовинизм даже по отношению к российским гражданам. Видите, вот, совершенство, как говорится, не знает границ. Вот самая главная проблема Российской Федерации, идеи великорусского шовинизма. Оседлав в свое время эти идеи. Да, они, это, знаете, идеи эти плодотворные, если посеешь, они быстро растут, как сорняк. Но к чему приведут? К чему приведут? Они привели Германию к чему? Я вот, когда Путин завел войска, сразу сделал заявление. День начала оккупации моей страны, это день развала, начало развала Российской Федерации. Срок определяю в три года. Вот засеките э, это время и помяните мои слова в течение этого времени. Хорошо, я засеку. Но у меня вот какой к вам вопрос. Вы в самом начале передачи назвали агентами КГБ и Назарбаева, и Такаева. Возникает вопрос, вот если верить вашей конструкции, что произошел конфликт между кланом Назарбаева и Такаевым, почему Кремль поддержал именно Такаева, а не клан Назарбаева? А, там вот эта мутная брат, это, это, это братва там мутная, да? Ну, этот сам далеко не издалека вышел из Питерской подворотни Путин. Там надо... Это, зачем ему это нужно? Вот у него есть один, полностью зависимый, жена, сын, как в средние века, там сидят, заложников. А здесь что эти бас, вот Для него это э, Абишевы, там вот эти сатабалды, это басмачи для этих вот ребят. Им же, у них же делов много, ходить этих басмачей, там выяснять, там завтра надо Украина опять вопрос поднимать, там в Сирии дела говорят. Много делов. Здесь поэтому поставили этот... Чем хорош тухай Это бюрократ. Типичный советский. Серый костюм. Вот так он тихо подходит. Написали. Ему никто на уши не сидит. А вот это, которые... Они же вышли из колхозов. Там у них вот средневековые шепчут друг на друга. Они каждый день что-то будут мутить. А Тухаев для них лучше не придумаешь. Лучше не придумаешь, кандидатуры. Вот в чем дело. А вот такой вопрос сразу возникает. С того известно, что задержан экс-руководитель комитета национальной безопасности Карим Максимов. Это тоже, видимо, в рамках вот этого противостояния происходит? Смотрите, ребята Бучу замутили. Теперь обществу непредвзятому, не только казахскому, российскому, наше общество что не кинешь, то переживет, а если не переживет, просто прогонит. Есть еще там общество международное. Им надо явить, они сказали, террористы. Вот сегодня этот, как его, тоже, да ладно, я, мне не нужны политологи, я сам политолог. Тухаев уже опроверг в своей твиттере, что 20 тысяч убрал. Он ляпнул 20 тысяч террористов. Но он же должен явить тогда хотя бы тысячи. Они явили, я вчера материал ставил, поймали киргизского парня, Поработали с ним хорошо, и он на камеру центрального телевидения говорит легенду, которую ему сказали озвучить. Я жил, мне позвонили, сказали, есть работа, на митинг выйдешь, тебе 96 тысяч тенге. Мне билет купили, я прилетел, вышел, ну, испугался, убежал. Меня здесь поймали. Все, на камеру сняли, запускают. А кто там с тобой был? Квартиры привезли, там таджики и узбеки. Легенда красивая, понаехали типа из-за границы, как они говорят. Но здесь не склеилось. Пацан этот киргиз оказался э, музыкантом, творческим человеком. Вся киргизия его знает. Шум подняли. И ложь рухнула в один момент. Вот они говорили, террористы. Ни одного террориста не явили по простой причине, что нету террористов, нету террористов. Вот э, Я был сейчас. Вот женщина. Почему нельзя, почему нельзя было автоматизировать механизм выплаты денежной компенсации? Это гражданская активистка. Ее убили 6 числа. Вот. Сейчас, секунду. Вот этот парень с маской, это член движения «Еркенгаза», член партии «Халк который которую я пытаюсь организовать, Бекпуштен Шалабаев. Рядом парень, который стоял, он тоже получил огнестрельное ранение. Это гражданские активисты. Вот эта женщина, которую я показал, она гражданская активистка. Она, она поднимала исключительно вопросы социального характера, правозащиты. Там нет никаких террористов. Из Киргиза хотели сделать террорист, Не получилось. Облажали, потому что быдло там работа, Они даже не могут провокацию нормально сделать. В этом мастерах, конечно, эти бригады Патрушева, Бортникова, когда они взрывали в Волгодонске, Буйнакске, Москве эти здания, потом обосновывали. Документы предоставляли. А у нас вот первые же их это, это, это, это оказалось туфтой. Вот Мура, мура, Муралия Айткулова. Ее застрелили. Вот я сегодня брал интервью. Я вам скину видите, Если бы вы, как я сказал, по Зуму дали бы, я имею отношение к юриспруденции. Вопрос хорошо разбираюсь юридически. Я бы здесь вам выставил картинку. Вы просто вопрос задавали бы. И здесь мы бы следствие и суд провели бы. Я вот сегодня... Мы постараемся включить это. Ну, Мы это постараемся важнее. включить я видео советую, и фото в Чтобы не было сумбурно, по выйти, я вам сделаю. Вот я, вот человека, Давлет ухожайнов, это семей тоже, выстрел снайпера в спину его, это мой друг, это член партии Халстандауд, движение «Газах», мой этот, э, соратник, его вот тоже 7 числа... А кто стреляет во всех этих кто людей? Кто стреляет? Я вам показал только что, кто стреляет. Я, я очень безмерно благодарен Эдгару э, Миротворец. Запишите, пожалуйста, Эдгар Миротворец, зайдите в канал и там про бурят. Или на мой канал Ержан Тургумбай, здесь обстоятельно я провожу как свой трибунал там есть сразу и доказательства кто виноват и все разложено по полочкам стреляет вот эти вот люди сейчас снайпер бурят его эдгар развел он с нему вышел на стрим и тот собирает рюкзак патроны туда ложат снайпер докладывает обстановку вот. сейчас я посмотрю если найду сейчас вам вот так вот покажу то есть вы хотите сказать, что это бурятские снайперы из России? Смотрите, то о том, что зайдут буряты, я 4 числа на вокзале там ехал время, сделал заявление. Я всегда в своих эфирах говорю дата, и время ровно. 4 января я сказал: дорогие соотечественники, я вас умоляю, все срочно, сегодня, завтра выйдите как урде, мы должны захватить. Мы должны именно захватить Ахурду, взять власть в свои руки. И вторая задача, мы должны э, дать приказ закрыть границы. Если вы этого не успеете, там крайний срок 6 числа, то будет оккупация. Вы можете проверить мои каналы, мои слова. Произошло ровно то, что произошло, что я сказал. Тухаев выступил 5 января вечером я четвертого сказал я там упомянул, упомянул зайдут буряты якуты то венцы калмыки почему потому что это азиаты путин их использует якуты буряты это по своей природе охотники у меня охотничий стаж 30 лет у меня оружие круг других не считай СКС, оптические прицелы я знаю что такое снайперы якуты буряты это природные снайперы да они маленькие рязанские десантники у них своя функция а у этих тоже немаловажное вот сколько их было частей. вот этот благодарю эдгара миротворца эдгар миротворец прикинулся этим днр и вот так его как вот эти в свое время был в спецназовстве не качает качает вытащил его человек рюкзак собирал он берет вот за нам уже патроны выдали говорит. мои видео просмотрите предыдущие вы все увидите ну вот этот бурятый. Когда, это говорит говорит, эти казахи, наверное, там достали. Он говорит, ничего, мочить будем. Кого мочили они? Они не террористов мочили. Они мочили вот этих э, казахских женщин. Четырехлетний ребенок, одиннадцатилетний ребенок, двадцатилетний, двухлетний гражданин Израиля. Обыватели. Человек на машине едет, ему простреливают шины. Он как сидел, так и сидит в машине за рулем. Не пулеметами отстреливают сутки, чтобы никто не подходил. Зачем, вы спрашивали... Атмосфера хаоса, ужаса, чтобы народ, как когда в Волгодонске в Москве подорвали, народ России что сказал? Наведите порядок. Руководство у нас есть в стране или нет, наведите немедленный порядок. Чего бы это не стоило? Какие законы нужны? Мы на все согласны. Только порядок наводите. И что они сделали? ФСБ, эти законы, возможности, в прошлом году я отслеживаю, МВД дали те возможности, которые раньше были о ФСБ в России. Вот как они работают. Их все ходы просчитываются очень легко. На ваш взгляд, зачем все это Путину? Конечная цель его участия во всем этом мероприятии. Э, ну, это же его жизнь, его составляющая. Он, у него была, была главная идея, идея Фикс, остаться в российской истории собирателем земель русских. Этот идиот, не понимает, что времена-то поменялись. А у него другого нет. Вот смотрите, он 20 лет у власти, что он сделал? Они, там, еще раз повторюсь, Россия управляет триумбиратом. Я говорил, Патрушев, Бортников, Путин, это чекисты. Главная их задача, это значит, следить и устраивать эти, эти провокации, теракты. Что они успешно делают? По всему миру. Они любого завалят. Вышел там Литвиненко их разоблачать, они его достали в Лондоне в шестом году. Скрипали там отбились от рук, они их достали, Скрипалей, кого там угодно. Хангашвили достал в любой точке мира, они достают. Так, а теперь что экономика? Экономика жидится только на энергоресурсах. Путин, чекист, провокатор, убийца, потому что этот еще деликатно сказал Байден. В глаза сказал, убийца, да? Они дали оценку, вынуждены были дать. Вторая его сущность, это что он экономически сделал? Трубопроводчик. Кинул силу Сибири Китай, туда, Турцию, Европу. Вот и вся экономика. А народ, ну, народ непритязательный. Он и в этой будет народ. Они будут держать народ э, таким, как быдло, чуть-чуть подкормил. Много же не просит народ российский. И не нужно. А кто возмущается, ну, успел на Запад, не успел... Получи свою дозу быков, там что-то умничает э, поэт, его даже траванули. Харамрза, Трава. получи свою дозу немцов держишь. возле Кремля мозги его рассыпали. Вот и вся политика, Дико, дикие дикие люди, да, это, это чингизиды, это жестокий век, это мы наблюдаем второе вошествие Чингисхана. Вот этот э, Путин живет в такой парадигме, он упивается. Он упивается властью, то, что у него рейс рычаги, что он может в Австралии, в Африке, везде работать, и ему ничего не будет. Да, это диктатор, это Юлий Цезарь, он с бункером, смотрите, все, в прошлом году, эта пандемия, и Трамп, и Байден, и вот эти все премьер-министры западные, они же с народом стоят, переболевают, проходят, уколы делают, ребята говорят, давайте, говорят, я вот уколулся, что делает Путин? Он в бункере, два года в бункере живет. Когда он когда-то вылезает за границу, что он делает? Он со своим стаканом, чтобы не траванули. Не то что стаканом, унитазом своим ходит, унитазом, чтобы он знает, что если он сядет там на унитаз где-то на саммите, а вдруг там аналог новичка. А люди простые, это же не, не понимают. Ходить вот так вот, мы просим это. Ну что вот сейчас в Казахстане произошло ровно то, что произошло в 1905 году. Там же они наивные. Касамжамар Мелович, вот мы мирный митинг, мы просим услышать нас, нам тяжело. А он что говорит? Ну блин, сейчас мне прямо рука чешется показать. Ну, а он говорит, я буду стрелять я вам прямо да, говорит, без предупреждения. Все, кто да. находится на площадках, это террористы. Я команду дал стрелять без предупреждения. А эти буряты, эти рязанские десантники, их натаскивают как псов. Они сходу полетают, херачат пулемета. как. Они получают наслаждение. Для них, они же воспитаны на идеях великого русского шавинизма. они же, что, кто такой казах для них? Вот этот э, вызывает его Мангур Тухтароба Киров, Мангурт, Мангурт э, э, Казмажемат Тукаев. Народ Казахстана для них те же э, гниды черножопые, что в Кавказе, что эти. Это же идет же, вот такая же политика, идеология. Что там это скрывать-то? Все знают это? А вам не кажется, что здесь есть элемент самоуспокоения, когда вы говорите, что стреляют только русские или, скажем, россияне, там, буряты, кто-то еще, но не казахи. Может быть, казахи тоже стреляют? Это Тухтарова Багиров ясно сказал. И вот это, если бы стреляли, мы видели бы, там же, это, бойкот, саботаж идет. Я, пусть ухо не режет, я вот здесь тоже вам приготовил, опять же, технически. Там патриарх, значит, Кирилл, Кирилл, да сейчас у вас. Вот он делал заявление. Он благословляет десантников. Он говорит, там, говорит, в Казахстане, это наши бывшие земли, происходят нарушения. Но я говорит, молюсь, чтобы там было хорошо. Он благословляет. В то же время в Казахстане народ выходит, они кричат, плачут, остановите солдаты. Они наши братья. Почему же? Русский, я сейчас обращаюсь, мы же к вам относимся как братьям. Почему же вы же так же, как киргизы, не остановитесь, хотя бы не выйдете на площади, не скажете, остановитесь? Разве не мы защищали Москву? Разве не Казахстана 600 тысяч человек поехало, полегли на полях 300 тысяч? За кого они воевали? Я читал книги «Застольная речи Гитлера». Он вообще не собирался заходить к казахам, ну, в то писал «Киргизы». Это можно долго разговаривать на эту тему, дискутировать. Но, тем не менее, наши отцы, деды шли, жизнь отдавали. А сейчас, когда в роли фашистского оккупанта заходит русский солдат, это же история останется. Киргиз, который кричит, вы отчет давайте, завтра 30 лет пройдет, они же вспомнят, скажут, эти киргизы заходили 30 лет назад, моего отца убили, моего мать убили. Почему ни один русский не выходит, не говорит? Я вас призываю, дорогие россияне. Если у кого есть честь, достоинство... Ну, во-первых, выходят и говорят, я вам я хочу сказать, слушаю, что было... Я массово такого, чтобы... И массово нет, да. но заявления принимаются, в том числе форумом Свободной России. Было принято заявление против использования российских войск в Казахстане, в том числе мной подписанное. Было еще заявление Конгресса интеллигенции в России. Были пикеты в России, всех задержали. Огромное количество моих друзей лично ставят у себя. Заставки участвуют в акции «Я против» участия российских войск в Казахстане. В общем, разные есть русские, я вас уверяю. Ну, дай бог, я рад. Но вот у меня какой к вам вопрос? Я все-таки хочу немножко подискутировать с вами. Если Путин, если Путин великорусский шовинист, то почему он просто не зайдет, не аннексирует Северный Казахстан и не устроит что-то типа Крыма, так сказать, не бросит кость великорусским шовинистам в России? Зачем он спасает режим Такаева, чтобы потом выйти оттуда, и будет Казахстан, и будут там русские области в этом Казахстане, понял, понял, там без да, да, русские. Э, Путин сейчас находится в положении медведя-берлоги, который кольями там, то Макрон интеллигентный так слегка его то там мельки была так слегка то Байден там будет я сейчас тоже текану он обложен берлоги своей мы же наблюдали в прошлом году напряжение было кульминация сейчас сейчас это звонить начали остановить нашествие на Украину я же еще раз говорю он хотел он же открыто говорит хочет воссоздать Советский Союз он не считает Украину страной государством а Казахстан тем более Просто он решил там, на Западе сейчас, застолбить. Вот хапнули Крым. Вот это. И что? Международная общественность же не молчала. Они среагировали. Санкции. Да, они хоть и не так разрушили. Если бы не отключили SWIFT, тогда да, хана. Но они сразу сказали, SWIFT отключите, будет война ядерная. Взял на понт этот Путин. А так, экономика сейчас ущерб большой. В 2014 году, когда войну начали... Доллар стоил 30 рублей, сейчас 74, по-моему, да? Два с половиной раза поднялось. Теперь конечно, же понимают, сейчас если такой сценарий сделают, ну это же примитивный, раз, зашел. Поэтому зачем Генштаб удержится, Зачем там специалисты? Многоходовочки нужны, нужны какие-то сложные ходы, сложные. У вас же руководитель, там, Гарри Кимович, да, шахматной партии, многоходовые, чтобы не зацепиться ни за что было. Там же опять начнут эти демократы, типа, возмущаться. О, агрессор. А так, там, вчера терак произошел. международный террористы. Легитимный президент этой страны, республики Казахской, вышел, сделал официальное обращение. Руководитель ОДКП, не Путин, издал распоряжение, и коллективные войска были вынуждены войти, потому что, а чтобы остановить убийство мирных граждан. Теперь что дальше будет? Они сейчас расквартируются везде. Байконур они считают своим. Я материал стоял полгода назад. Мэра, руководителя Байконура, там командиров все. Они прямо сказали, мы отсюда никогда не уйдем. Вот сейчас туда накидали солдатиков. Теперь сейчас эти перерослакации Северной области займут. Следующий шаг, который они будут, спецназ, ГРУ, порежет несколько русских мальчиков, девочек. Потом тракторами подавят казахов и запалят фитиль. А потом, опять же, у вас же готовый. Константин Затульевна, я наблюдал, что три года назад же приготовил э, законы, кого считать соотечественником, кого считать гражданином, паспорта уже! Вот этим самолетом, скорее всего, уже привезли, и они на законных основаниях, предотвращая гуманитарную катастрофу от этих варваров казахов. Казахи себя показали год назад. Они дунган вырезали. Дунган вырезали год назад тоже по генплану э, этого э, стратегическому плану, ген, разработанному Генштабом вооруженных сил Российской Федерации. Они все То есть свои, вы думаете, двоих, что... Секунду, да. они все свои многоходовки разрабатывают за несколько лет вперед. Все буквально. По часам, э, здесь как по часам сработали. Дунган резали год назад, два года назад казахи. Для того, чтобы показать, кто такие казахи. И когда завтра в русских наш интерьер, вы смотрите, это же, у них же рессидивисты, они режутся. Вот к чему ведут. Там их входы для меня просчитываются очень легко. То, то есть вы думаете, что аннексия каких-то областей Казахстана тоже произойдет? А Естественно, они же не скрывают же. Тут смотрите, Данила, его сейчас легитимизация в чем? Во войне. Экономику они не могут. Там же ни одного экономиста нет. кто и Иларионов там, Андрей Алексеевич Нечаев, он близко не подпустит. Явлинский там тоже, как вы говорите, мы требуем, мы ставим вам на вид. Ну, в таком формате. Братва-то работает, тренверат. Экономику-то они не, это нисколько не бельмешат, понимаете. А этих ребят это, не нужны экономисты. Труба есть. Газ показал зависимость. Мы же видим, да, шредеризация же, даже, даже термин проявился: шредеризация. Бывший канцлер Германии работает, где-то там э, в канцелярии Газпрома, высший премьер-министр Франции, бывший министр иностранных дел Австрии. Всех покупает. Наш, вот этот Черт Надорбаев, тоже себе прикупил это, с целого рыцаря, сэра. Тони Блэра, который несколько лет исполнял роль этого советника, якобы, но это формально сделали. А так он деньги получал за того, чтобы лоббировать интересы этого диктатора э, во всем мире. А там все продажные, как видите. Вот и вся политика. Хорошо, у нас уже подходит постепенно к концу эфир. Ваш прогноз на ближайшее будущее, что будет происходить в Казахстане? Какую, это, какие горизонты вы это определяете в ближайшем будущем? Несколько месяцев. Несколько месяцев, но сейчас они же, опять же, это же все запланировано. Сейчас они захватят, хапнут, хапнут, потом стороны должны сесть переговором. Это возмутительно, что проливается кровь мирных граждан. Главным голубем выступит, конечно, Владимир Владимирович Путин. Он будет инициатором остановить это, защитить, но в то же время будет свои мерзкие дела делать. Затягивать будет, Будет хаос сеять в Казахстане, чтобы здесь был Афганистан, дикие казахи, показать этих диких казахов. Вот так будет, да? Международ... А вот тот сценарий с попыткой отделения каких-то областей, когда он, по-вашему, может быть? Реализован? В любую секунду, исходя из оперативной обстановки. Они будут смотреть самый оптимальный, удобный момент. Главное сейчас все. Это, позиция Официально, самое главное, не добивешься. Власть, Войска зашли официально, расквартированы, теперь ждут команды «Старт». Сейчас всех гражданских активных выявляют и КНБ, и ФСБ. Всех гражданских активных арестовывают, сейчас будут на них лишь террористов. За Киргиза я рад, потому что за ним стоит свободный народ Кыргызстана. Они войну подняли бы, если бы его не пустили. А за моих соотечественников я плачу. Я плачу, вот как вот этот парень, который только что плакал, мой друг, мой соратник. По движению глаза, Потому что у него на глазах убили женщину, у него на глазах ранили. синий Палатинский, вот мой э, ровесник, друг, вышел на мирный митинг, он хотел девушку спасти, выстрелил спину, сознание потерял, больницу сошнулся Они врачи говорят: два варианта: мы вытаскиваем спину из спины пулю, и ты можешь стать инвалидом, многие откажут. Или ты сейчас гниешь от заражения. Ну, вот вытаскивайте, может, повезет. Не повезло, он стал инвалидом. Вот Я обращение делаю и к вам, к вашему каналу. Я хочу это сразу сделать подвиг случаем обращение к э, уважаемому, не только мной, а всеми гражданами Казахстана э, Гарри Кимовичу Каспарову. Хочу пригласить тоже на диалог, на мой канал, вот эту ситуацию поднимать. Мы должны найти контакты. Я пытался в свое время Навального команду, команды найти контакты этим э, супругой и, и его и другими политиками. Поэтому этом писал э, Гудкову и другим э, людям, которые находятся в оппозиции. К сожалению, есть некоторое такое высокомерие к... Казахстану, но сейчас вы видите, что Казахстан выходит на объект там внимания мировой геополитики, вынуждена, имейте в виду, что есть казахские политики, то, что я говорю, великорусский шовинист, русский сапог, я хочу в первую очередь да, народ это Ни Путина, ни этих швондеров, я называю их, Шариковым, Путин, этот, как его, патруши, Бортников, такими словами не пробьешь, если они своих русских мучат, тысячами взрывают. Я к простым людям. Опомнитесь, братья, опомнитесь. Мы же вместе росли, в садике ходили, в школы ходили. На каком этапе ваше сознание вот такое отрава попадает и на каком этапе главенствующий роль занимает вот такие слова таких э, шовинистов, таких международных преступников. Путин это сегодняшний Гитлер. Все его действия, все его политика один в один с этим. Ему зачем это нужно, вот этот хаос, война? Только для того, чтобы везде был хаос, а где война, там законы не спрашивают. Вот сейчас в Казахстане, там они же там... 500 человек сделали, сами организовали. Вагнеровцы, спецназ ГРУ, пустили криминалитет. Там эти криминалитет специально дали, чтобы грабили. Там неизменные чувства были. Мародеры, я только что там вам четыре говорил уже. Первый народ, второй мародеры просто. Третий спецназовцы категориями были. Там ни одна... Вы, я слышу, там спрашивают, кто за митинги организовал, что за митинги стали, какие перспективы. Не народ. Народ просто вышел мирно, а это делали спецслужбы. Вот в чем это проблема. Я поэтому хочу позвать на диалог. Вам спасибо, Даниил, чтобы мы вот эту тему осветили, вы увидели иную точку зрения. Я здесь вижу, да, хотел четко расставить. У меня в виде, чтобы было 10 штук, чтобы показать. Вплоть до освещение событий, мне там говорят в России, что ты там керосин лешь, что ты на русских бочку качешь, нет же там. Корреспондент Комсомольской правды с места фотографии показывает. Вот, пулеметными очередями людей разгоняет. После того, у меня здесь первый идет видео Тухаев, а, как его, подонок, надо говорит, звать русских. Потом сразу Тухаев обращение к этому ОДКБ Фейковому и у его указания, стреляйте всех. Террористы, террористы сами поисковчики, они сделали дело, ушли. Простой народ стоит на площадях, они отключают интернет по всему Казахстану, люди деморализованы, люди не знают, и бронетранспортер летает, всех ложат Вот, какое страшное событие происходит. Поэтому, дорогие россияне, выходите самолет ко мне на, на эфир, будем давайте разговаривать, будем поднимать. Главное, чтобы люди это осознали, люди осознали. Если сейчас будет по такому сценарию идти, Данил, то будет большая война. Будет большая война, а в я сказал, никто, если бы в 90 году, в девятом году кто-то сказал, что Советский Союз рухнет, он бы психушкой оказался через неделю. Но в 91 году его же не стало. Вот так же будет. Вот почему они это, это, попали в это, э, кремлевские стации. Авантюры 79 -го года, 27 -го декабря зашли в Афганистан, Поставили своего ставленника, вот как сейчас Тухаева. Маджахеды воевали 10 лет, и вот да, цена этого, их, их ошибки. Подключились американцы, они надавили на Саудитов, обвалили нет. Экономика России не поменялась же. Тема та же. Трубы. Просто Путин думал, больше труб будет, больше возможностей. Ничего подобного. Мой телефон плюс 39, 377, 083, 2783 да, журналисты, политики, выходите на контакт. Мы не должны позволить этим подонкам поссорить нас, зародить ненависть друг к другу. Я, к сожалению, наблюдаю, что между некогда братскими народами Украины и России ненависть, когда смерть, когда кровь пролита, она долго будет потом знаете, залечиваться рано. Поэтому мы не должны допустить развития кровопролития. Можно еще сейчас отыграть, сделать назад. Можно еще. Понимаю. Спасибо вам большое за это интервью. Будем надеяться все-таки, что какие-то худшие сценарии не будут реализованы и что мы как-то сможем на это повлиять. Ну а с вами были Даниил Константинов и Ержан Тургумбай на канале форума Свободной России. Спасибо большое и всего доброго.